часть, короче, друга. Иду я, дойду до какой сохранения. Короче, мы втекли, а дальше что? Мае будет теперь кось. А, блять, я же теперь маю вернуться назад, там, где был пожар. Але как? Я забыл дорогу. Я забыл куда идти. Значит, там, где ту хуйню я включил, мне туда. Что тут мне зараз резко направо? Так, тут, что тут включено, значит, я пришел в якусь звезды, а звездки именно, ага. Все, все понятно, теперь мне нужно залезть туда, в окно. Чи это уже сразу двери, ага. сюда. Да. Вот и та кухня, про яку рассказывал цей чувак. А ну, что-то несерьезное какое-то. хворий человек. Не зря его сюда положили. А, ну конечно. Так я побачить, я бы сам такой был. Ну, кухня так, что более-менее нормально, просторно. А вот тут, что нас чекает? Очередные погони? А, ну, тут не было. Теперь мы с другого боку. Так, значит, у нас лифт... Ага, лифта нема. Понятно. Значит, нам сюда Где нам шукать отца? Блять, тоже цей дождь Нихуя не видно Куда и ты? Блять, серьезно? Что за пиздец? Куда тут идти? То есть я хожу по кругу фонтана Тупо ну, давай сюда. Шо-шо-шо, дверь открывается ключом. Блядь, ключ шукай. Вот же жизнь новая. Короче, сюда можно это Можно. Ну, идем до лампочки. Ага, ну все понятно. Нам наверх. Так. Читаем. Документы, наверное, внизу. Ну, я думаю... Короче, я бы читал бы это все с самого початку, то я бы больше шарил, про опрошу идеть. Тут... Тут все ясно. Тут тоже. Ну а нахуй, и тут все сходы. А ну, может, все-таки открыться? Не. Так, добре. Это це, что це такое? Это что таке? А ну его нахуй, блядь. Дальше я сбился с дороги. Ага, сюда. Так, тут еще вон какая-то дорога, пробуем пойти сюда. А, ну, я думаю, что в сюда нам. И тут не то. А. Элементарно. Так, а вы знаете, что я думаю, что вот сейчас после этого ключа то и чувак почнет атаковать. Скорее всего, все, что так и будет сейчас. Так, нам туда до светла. Нет, тут вот так просто не бывает. Зараз по-любому что станется. А нет, странно, вот уже странно все-то. То есть тупик. Тупик, тупик. Батареек ноль. Ага, есть двери. Ну хоть все доброе. Так, чувак! Я сказал? Казал, что так просто не было? А мы почитаем. Спаси меня, Господи. Кажется, я видел, видел Вальридера. тот типа той Вальридер. Доброе. Мы снова на дворе. Честно, я бы на его месте забыл бы на все хер и давно бы уже текал бы звезды я бы блин за этих бетонных плит бы зробил сходинки лишь бы вылезти с этими вальридерами то есть нет, это не сюда ага это сюда Здесь, очень странно, той отец заховался Обижаешь, что ты прыгай, нахуй так. Там дальше, по сюжету Наверное сюда Да Это что такое? Кто такой? Доброе. Так, це все, це пиздец. То есть мы типа тут были, блять, и сюда вернулась. Что это за приколы? Да, тут чем дальше, тем все дебильнейше. Спочатку вроде простише было. Так, мне здесь что-то туда. Алла. Каким хером туда попасть? Может, все-таки тут злисты Ага, ага, вот, вот, где собака зарыта. Так, так, так. Вот мы и с и той сетки. Так. Ну так что ты еще тут. Короче, добрый, пока что на цём и я иду поим, успокоюсь и потом продолжим. Всем пока.